Сегодня мы с вами будем рисовать животное осла. Начинаем рисунок с нескольких прямых штрихов. Ребята, подписываемся. Берите листок, карандаш и рисуйте. Теперь начинаю прорисовывать. Держи же хвостик, ушки его слегка, лазик, И носик. Такой у нас лопчевый хвостик получился. Сейчас мы его будем разукрашивать. Подписываемся.